Здрасте! Сегодня отличная погода. Вырвался в будний день. Сегодня минус 10, такой легкий снежок идет. Вот. И очередной раз я вот сейчас выехал на своей мотособаке фирмы Помор. Нахожусь я на озере Золотом. Называется Золотое озеро. И сегодня я вам покажу одну фишку Не знаю, плюс это или минус, и почему она глохнет. Эту фишку не все знают И потом удивляются Почему он Практически на ровном месте Двигатель начинает глохнуть Но я вам это чуть-чуть попозже покажу Вот А сейчас я Покамись порыбачу Ну и немножко протестим Покатаемся еще здесь по озеру Поехали Так, пробурил первую лунку и толщина льда примерно вот такая вот, ну, сантиметров, наверное, где-то 30. Сегодня я буду ловить на мотыля и вот на такую мормышку. Форма вот такая вот золотистая и с красным пятнышком я мотыля обычно как червяка одного. Этого достаточно для наших водоемов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. 6 метров глубина даже минус 10 все равно лунка немножко подзамерзает Есть первая поклевка. первый кушок. Ха, маленький. Так, мормышка действует. Мотыль тоже работает. Но таких брать не будем. Таких мы будем отпускать. Рыба есть. успел опустить уже окунь чуть-чуть покрупнее но это слишком маленький тоже мы его также опустим пускай живет Стоят на этом озере сети, вот палка и он где-то вон там вот тоже конец сетки, вот. тут люди каждый год ставят и зимой и летом на сети. Посидела где-то минут 30 на одной лунке, было только два окуня, сейчас немножко переедем в другое место, попробуем Немножко к берегу, чтобы где, где поменьше э, глубина. Проехал где-то метров 200. Еще одну лунку забурил. Здесь должно быть помельче. Также на Моцелях попробуем. Ну, я еще сегодня взял опарыша. Еще будем пробовать на опарыше. Раз... О, 3 метра как раз Как я и рассчитывал Погода сегодня просто обалденская Я взял конечно с собой палатку Но думаю ее ставить не надо будет И так тепло С утра был ветерок А сейчас уже успокоился ветер Абсолютно не холодно первая поклевка на второй лунке. я такой же опять такой же этот кушок пался полосатик небольшой, блин, запутал мне тут все что-то <coughs> мелкие тут рыбешки такого тоже отпускаю зачем он такой Просидел я минут 15, может быть 20 над этой лункой, над второй. Сейчас чай попью и поеду искать на глубине. Видать, крупный окунь должен где-то в ямке сидеть. Поездил я, значит, здесь по озеру, немножко побурился, там попробовал, там где-то 3-4 где метра. Сейчас нашел, сейчас прогулил, нашел около 7 метров. Ну и решил мормышку другую поставить. Такая вот зеленая, с красными глазками. Ну и немножко полоски. Сейчас также на мотылях. Еще одна как бы мотыля не стащила Походу мотыль сожрали сейчас проверим да стащили мотылька сейчас заново насадим действует мышка вот эта зеленая работает скорее всего мелочь также клюет теперь я вам хотел рассказать о фишке данного буксировщика Мор. сейчас я вам покажу, это не все знают и все удивляются почему он глух. сейчас я его заведу и продемонстрирую значит здесь двигатель стоит зонгшин 15 лошадок там в картере где масло стоит датчик датчик уровня масла вот если его не долить или сильно накренить получается что он там то ли замыкается то ли размыкается не знаю точно я не разбирал не смотрел и получается он глохнет то есть его наконяешь где то может быть, он Завалился, упал э -э, и все. И он, ну, короче, вот так вот плохо Я не знаю, хорошо это или плохо, плюс это или минус. Но по мне так это минус, потому что я когда по лесу ездил по сугробам, надо было его немножко накренить побольше, то есть, и он в итоге само собой заглох. Вот сейчас я не знаю. На правую сторону он будет глохнут или нет? Сейчас еще раз заведу и посмотрим. Сейчас на другую сторону. на левую сторону его накреньяешь, на левой стороне глохнет, на правой почему-то не хочет. Я не знаю, зачем это сделали. Я читал, что есть такая фигня. Вот, ну так что имейте в виду на будущее. Ну в целом я, конечно, мутос доволен. К место рыбалки меня привозит. Вот, но это конечно не снегоход там где яйца, может он так и не пройдет но мне пришел уже модуль толкач скоро я его установлю и буду тестить по глубокому снегу вот, найду где-нибудь глубокий снег и буду тестировать его говорят, что с ним лучше всего идет потому что он спереди тебе накатывает уже лыжню и тем самым ему легче идти по накатанной лыжне. Ну, еще одну особенность. Сейчас я покажу вам. Сейчас возьму камеру в руку. Значит, здесь есть еще вот такое вот отверстие. Здесь вот можно угол атаки менять, гусянки. Но я еще этого не делал. Я, наверное, когда установлю лыжный модуль, вот этот болт я подниму выше. Соответственно, будет вот этот, вот этот угол будет повыше. Ему полегче будет идти по снегу, то есть он будет идти немножко не вот так, а немножко повыше будет вот эта вот часть. Ну еще раз я дополню, что я в прошлом видео показывал поза прошлого видео, то что посередине нету одной конструкции, это таких же катков вот снизу посередине. Это дает тому, что снег легко вычищается и на скорости он вот туда вылетает и легче чистить. Ну, там чуть-чуть забилось. Вот этот снег на скорости вылетит, если я поеду. Вот. И он, знаете, вот как-то идет вот с этой стороны э, оттуда, когда снег залетает туда и как бы вот так вот знаете, вот как, как водопад что ли снежный такой происходит. Ну, вот позапрошлое видео мы снимали. Видно, как из-под катков э, вылетает снег и ложится на гусянку при вращении оттуда снег просто вылетает и гусянка остается чистой еще бывают вот такие вот ролики вот эти вот вспомогательные они замерзают, туда снег забивается и лед образуется он потом не крутится приходится его потом очищать чтобы он крутился вот. а так в принципе по минимуму снегу Сегодня был у меня момент такой, что у меня отцепилась волокуша, ну, вот эти санки, там болт раскрутился. Хорошо я быстро не ехал, из-под ног санки просто улетают. и Я вот вместе с рулем в таком положении пролетел там, не знаю, метр, наверное, и упал на грудь. Так что следите за креплением от саней, за болтами, а то... На скорости будет чревато так что ну так вот получилось еще произошел сейчас со мной такой момент вот ручка газа вот отсюда снизу открутилась гайка упала волокушу куда-то там не знаю потерялась вот шестигранный болт то есть вот газулька сама вот. и вот такие вот запчасти остались пружинка и какая-то еще прокладка пластмассовая вот так вот ставлю и потихоньку доеду, Но больше никак, вот. ну газ в принципе жмется, нажимается, можно доехать. Сейчас вот решил полем проехать с дороги съехать вот по глубокому снегу. Вот если не совать по колено, ну, почти местами вот прям, прям, прям по колено. Вот. Вот, если видно. вот по колено идет по такому снегу, по замерзшему, рыхлому. Ребята, как-то вот такие вот получились покатушки и рыбалка. Половил я небольших маленьких акушат. Всех отпустил. Ну, от нуля я ушел. Вот. Но в следующее видео у меня будет тест, значит, модуля толкача, который мне пришел. И потом еще будет тест другой мотособаки от компании X-Motors так что не пропустите это видео ставьте колокольчик подписывайтесь на канал оставляйте лайки ну и всем счастливо, всем пока до следующей рыбалки